Здравствуйте, в этом видеоуроке я вам хочу показать, как можно за пару простых шагов скачать любую понравившуюся вам шапку с канала YouTube, сайта или группы ВК. Давайте приступим к этому. Первым делом мы, конечно, открываем браузер и нужно нам, например, сначала с канала начнем. Вот у нас открылся канал. Мы нажимаем на клавиатуре F12, и у нас открываются инструменты разработчика. Вот тут много всего, стили, сам код... Нам нужно выбрать вот здесь «select an element in the patch to inspect it». То есть выбор элемента, нужного нам. Нажимаем на стрелочку, выбираем нам нужен наш элемент. Вот выбрали. Здесь показывается его код, а вот стили. стиле. Мы вот здесь проверяем. Мы убираем галочку, у нас пропала картинка. Вставляем галочку. Значит, вот эта ссылка, это наша картинка. Мы ее выделяем. Нажимаем «Копировать». Открываем пустую вкладочку, нажимаем Ctrl-V, вставляем. Вот наша картинка. Ее сохраняем. Открываем. И вот она на... имеет расширение, какое у нас было поставлено на этом шаблоне. Все легко и просто. Давайте покажем типа, это, все то же самое. Окажу, что работает и в группе ВК, и на любом сайте. Давай в нашу группу. Давай также покажу на этом. Закроем пока что на моей группе. Все, открылось. Тоже 12. Выбираем элемент. Вот у нас она. Давайте это вот все Берем. Расширим. Вот так скопируем. Тоже есть, есть здесь нельзя сохранить. Выбираем, вставляем. И вот сохранить изображение как. И последнее, это на любом на сайте. Также давайте покажу на своем сайте, который делается. Вот здесь тоже самая картинка пока сделана, но чуть изменена. Мы также нажимаем. Выбираем нашу картинку. Вот она здесь. Ищем здесь ее. А, здесь даже вот так можно.. Сейчас, если скопируется, копии, элемент. Вставляем. Вот это все убираем. закрываем. Наша картинка готова. То есть видите, здесь сделан не в стиле. То есть в стиле ее картинки нету, чтобы выбрать. А она в самом, в самом коде ссылочками на эту картинку. Прямо вот изображается. То есть нам надо было просто копировать и все. И здесь также сохраняем. Вот всего лишь за пару простых шагов зная где искать и как это открыть. Вы можете скачать с любого любую понравившуюся вам шапку. С любого сайта. Ее отредактировать, сделать себя и все. На этом видеоурок я хочу закончить. Подписывайтесь на мой канал, вступайте в мою группу. Задавайте любые вопросы, комментируйте видео, буду очень рад и, конечно, оценивайте его. Надеюсь, контент потихоньку развивается в нужную сторону. А так всем до скорой встреч, надеюсь, вас увидеть на моем канале еще раз. До свидания.